Немало на земле людей, отмеченных Творцом. Они, как правило, задумчивы, спокойны или чавы их наградил Господь особенным венцом, определил путь тихой или громкой славы. Они в своем воображении видят то, что явью став подарит наслаждение, природы редкий уголок, аккорда тон, напомнят нам победные сражения. Напишет кто-то на картоне. На холсте зимы с отливом голубым картины. представит неожиданных гостей Из древнерусской повести, пылины. Сюжетов тысячи, их радует все глаз. Влекут своей неповторимостью полотна. Написанной давно тревожит мысль сейчас. И у шедевра зрителей бесчетно. А кто-то слышит то, что недоступно для других. Мелодии становится наборы звуков, ноты, И потрясает песня, опера, симфония иных, и дарит чувства возвышенных и нежных взлет. Мелодия звучит, преследует тебя, приводит в состояние особое. В ней автор дарит мысли и всего себя в минуты радости, или в часы суровые, из глыбы дикой, каменной, или мраморной. Фантазия руками чудотворца встает пред нами величавый, как живой, любимый всем известный образ полководца. Отжившие деревья, коряги и даже пни превращены в героев сказочного царства, так мастером большим. Все отработаны они, что составляет редкое скульптурное богатство. подобно золоту нетленно в жизни слова. Великих письмена веках остались жить в их мудрости и правде, есть основа всего прекрасного, им надо дорожить. Немало на земле людей, отмеченных Творцом, несущих миру истину и образ красоты, неугасаемую память о великом и былом, основу человеческой любви и доброты.